Всем привет, дорогие друзья. Ну что, НЛО уже на Земле, а мы с вами не знаем ничего. МКС недавно опубликовал необычный видеосюжет. Вообще он ушел около трех минут, но этого достаточно разобрать, что происходит на Земле. Ночью под Нью-Йорком был замечен неопознанный летающий объект. Международная станция МКС заявляет, что это не Ну вообще говорят. Чего странного Но МКС прям впритык рядом находился с НЛО Такие заявления есть И множество астронавтов и космонавтов Которые заявляли Что НЛО находится под Нью-Йорком Это очень странным путем было И даже звучит очень странно Как вы думаете на самом деле Что может происходить в этом месте Давайте мы с вами разберем Множество чиновников и даже правительство считает, что НЛО существует. Но они думают, что вторжения не будут. Ну, понятно, что чтобы не паниковать народ, им не надо, чтобы люди думали о том, что происходит на Земле. Ну, вы представляете, если что-то случится, все побегут за продуктами и запасаться множеством авиантом. Но это не факт того, что мы сами спасемся. Множество других факторов, которые летят Землю. Это не НЛО, а метеориты и астероиды, которые с назад могут уничтожить всю нашу планету. И такое заявление сделали два ученых, которые никто их не поддержал. Но понятно, что все подкупные и никто не будет говорить правду. Но тут как раз и заявил один ученый, что на Землю летит огромный астероид и множество странных объектов, которые мы с вами видели в 2016 году, как раз упал астероид огромного типа была необычная вспышка и зеленый луч появился. Как это вообще произошло? Но вот давайте мы с вами разберем необычную картину. Это Луна, дорогие друзья. Вообще-то очень странно, да? Кто заснял снова... Луну? Как раз на Луну был необычный сброс э, энергии. Вообще говорят, это астероид, но на самом деле это не был никакой не астероид. Такое ощущение, что это ракета или какая-то еще необычная оружие. Но теперь посмотрите сами. Мы видели на Луне множество огромных таких э, ямочек. Это не метеориты и не астероиды. То есть это обычные воронки, которые прям Луну. Долбят. И Илон Маск хотел ударить по Марсу, но что ему не мешает ударить по Луне. Но вообще очень странно звучит, что э, зачем стрелять по Луне атомными бомбами. Я честно не мог понять, но они хотят сделать атмосферу, которая находится на Земле. Но Землю сейчас заполняет азот огромного типа и углекислый газ как раз закрывает нашу бомбу сферу и конечно скоро о, пузырек то лопнет и почему именно на Эльтбрусе людям тяжело дышать да потому что там уже перекрылся этот необычный о, углекислый газ и дышать нельзя на уровне 5-7 километров но это не факт дорогие друзья того что нас ждет на земле все думают что о, о, о, о, растение кислород, да, это все нормально. Но посмотрите сами, что происходит на Земле: вырубка леса множество необычных явлений, как э, в России вырубают прям э, тысячи гектаров дерева э, и возят, вы знаете, куда, ну, неизвестно куда. Но это также не факт того, что мы с вами не знаем подробность того, что происходит. Давайте мы с вами разберем теперь еще один необычный для сюжет. Множество людей считает, что есть небесный луч. И он происходит именно в Антарктиде. И часто того, что происходит там, люди думают, что это обыкновенная, знаете, аномалия. Все очень странно, причем звучит, но там находится в месте, энерго. Этот импульс как раз уходит в сторону Луны и потом расходится в другие, можно сказать, планеты, также сделали около 18 причем, что такие явления бывают раз в полгода или раз в два года. Но это было потому что это все правда. Считается то, что это необычное освещение дает как знаете, аномальный путь в другое измерение Потому что множество людей считают, что НЛО не существует Да и не существует ничего такого обычного, как этот луч Из вас никто, наверное, такого необычного не видел Да и космос вы, наверное, видели только на картинке или на видеосюжетах Посмотрите сами, что люди сейчас не летают ни на Марс, ни на Луну, никуда. Мы просто летаем на МКС и смотрим там в этот иллюминатор какие-то необычные такие, знаете, места, которые происходят. А все очень плохо, потому что мы с не знаем ничего про то, что происходит на Земле. А все очень печально. Нас просто обманывают с самого детства, а именно школьных пар. Люди считают, что космос это обычный такой, знаете, световой и прекрасный мир, в который можно продвигаться вперед. Но, увы, дорогие друзья, космос это самая закрытая информация, которую мы с вами знаем, и мы не знаем, что происходит на на Земле а именно эти лучи. Но почему бывает то один луч, то два? Все очень просто. Эти необычные освещения лучей, которые находятся на Земле, они расположены недалеко от вулкана. И если вы заметили, что на Южном полюсе есть необычный вулкан, а именно огромный вулкан, который часто видят местные жители, которые влетают туда НЛО, и они как раз питаются энергией вулканом и потом после этого какой-то необычный звук происходит и появляется вот такая необычная лучевая вспышка и появляется сам луч. Вообще-то все очень просто. Этот луч как раз дает о себе знать тем моментом, что на Землю нужно быть это очень странно звучит потому что множество таких лучей даже опасно даже были такие заявления что один человек пытался дотронуться до этого луча у него просто сгорела полностью рука но фактически я не знаю такого не слышал но мы с вами будем это... смотреть за дальнейшей необычной судьбой этого необычного луча так что дорогие друзья вот такие необычные у нас явления и происходят если вам понравилось то ставьте лайк ну, или подпишитесь ¡Gracias!